противодействие двух сил, которые абсолютно равны друг другу. Это сила разложения и сила соединения. Сила потока знаний это сила разложения, а сила потока любви это сила соединения. И те же самые легенды рассказывают нам, что когда единый творец захотел познать себя и соответственно проявить себя каким-то образом, как творец, то есть в творении, сначала он разложил себя на мельчайшие части, создал богов. Боги тоже, в свою очередь, имеют ту же потенцию, разлагали себя на мельчайшие части, создавали эгрегоров да, или людей, эгрегориальных носителей. Для того, чтобы каждое, каждый элемент творения, вне зависимости друг от друга, получил какой-то дополнительный прирост, получился какой-то твой дополнительный опыт, то есть проявил себя здесь в качестве, пусть минимального, но Творца. Да, и с целью потом, чтобы соединить весь этот опыт опять воедино и к, к изначальному, к единому вернуться уже в измененной форме. То есть, чтобы Творец изменился. Поскольку сила это сила творения, она а, сама себе сила не, не, не деятельная, она сила потенциальная, она должна свою потенцию, импульс потенции распределять на другие структуры. Вот поток знаний это тоже не поток в чистом виде, это потенция. Потенция к чему? К разложению. К разложению всего на мельчайшие части. А поток любви, как мы с вами выясним последствия, это сила соединения всего, совсем соединения. Прикосновение к потоку знаний, это прикосновение в большей степени к первоосновам ненависти и зла. Потому что ненависть, она связана с эффектом отторжения чего-либо, в, в нашей окружающей реальности. Для того, чтобы отторгнуть что-либо от себя, нужно иметь критерии оценки. Как минимум мое-не мое, нравится-не нравится, приемлемо-неприемлемо, нравится, приемлемо, то есть некий дуализм сознания. И вот этот дуализм, он очень сильно обостряется, когда человек прикасается к потоку знаний только лишь прикасается, да, в нем активируется эта потенция, и потенция это называется зло. Работает первооснова зла, зла на первооснове ненависти, это мы с вами знаем. Да, а первооснова, соответственно, добра на первооснове любви, то есть ее основной инструмент, порожденный ей уже, но не использованный ею только, только его и больше ничто. Но, тем не менее, у человека обостряется ощущение, Принадлежности или непринадлежности самого человека к чему-либо или чего-либо к самому человеку. Здесь нет толерантных допущений на этом потоке. Здесь нет милосердия, то есть согласия с тем, что творение может быть несовершенным. Это философские понятия, я понимаю, что вам сейчас достаточно сложно их осознавать, но дело в том, что и поток знаний, и поток любви, именно в том виде, в котором мы их разбираем, как потенции, они имеют абстрактный философский характер, знания в чистом виде здесь, в нашем мире, неприложимы, они всегда имеют какую-то конкретизацию, знания какие-то, о чем-то. Да? А любовь какая-то, кому-то, то есть она всегда имеет продолжение, то есть приложение к действительности. А если мы говорим о потоках в чистом виде, то они не прилагаются к чему-то. Они прилагаются либо ко всему, либо к ничему. И невозможно сказать, что здесь поток знаний к этому эффекту мира приложим, а к этому эффекту мира не приложим. Здесь я могу разложить все на мельчайшие части, а здесь не могу. Это Тогда это не поток знаний, это знание получается в очень усеченной форме. Но то сознание, которое имеет склонность воспринимать поток знаний в чистом виде, проявляется эта склонность в том, что он имеет в сознании точно такую же активированную, обостренную потенцию раскладывать все на мельчайшие части. В реальном человеческом разуме это проявляется как бесконечное задавание себе вопросов, почему это так. А это так почему? А это так почему? А почему так, а не эдак? То есть постоянное сравнение чего-то с чем-то, с собой или с каким-то придуманным эталоном, да? с общепринятым понятием, с необщепринятым понятием, то есть сравнение. Попытка докопаться до сути, до сердцевины. Человек на потоке знаний это не просто человек, который занимается наукой, это всего лишь одна из граней проявления этой потенции потока знаний. Это научный склад ума, который, во-первых никому не верит на слово раз. во-вторых, это невероятно циничное состояние сознания, когда милосердие отсутствует в принципе. То есть когда ученый режет крысу, он режет крысу, Когда ученый производит опыты над живым, он производит опыт над живым, и он не разбирает это более живое, это менее живое. Над этим я опыт могу провести, над этим опыт не могу. Поэтому ученые, это, истинные ученые, это всегда очень циничные существа. В данном случае здесь поток прикосновение к потоку знаний похоже на состояние алхимика, который знает, что его деятельность неприемлемо с точки зрения общепринятой традиции, тем не менее идет на опыты, пытаясь разложить божье, что называется, творение до мельчайших частей, пытаясь докопаться до бога в этом самом творении. Разложив все на мельчайшие части, никогда не успокаиваться на достигнутом, а полученную мельчайшую часть раскладывать дальше, и дальше, и дальше, и дальше, пока разложение это не станет невозможным. Таким образом, Поток знаний позволяет найти ту самую неделимую величину, которая впоследствии для потока любви является основанием того, что будет найден параметр, по, по какому можно сложить все воедино. Потому что эта неделимая часть присутствует в каждом элементе творения. А значит, если выделить в человеке, в существе, в явлении, в живом, в неживом, эту самую неделимую часть, то можно на этом параметре по принципу множества, соединить все совсем, даже несмотря на то, что оно все различно. Вот такая философия. и не было бы возможности проявить поток любви, если бы поток знаний изначально не разложил бы все на части, потому что поток любви нужен для того, чтобы все соединить. А что будет поток любви соединять, если оно предварительно не разложено. Так? Поток знаний – это как смерть целостности, наверное, можно так да, Он связан с первоосновой ненависти, с первоосновой смерти в большей степени, чем с первоосновой жизни с первоосновой э, любви. Как хорошо сказал когда-то, что сказал-то? Сейчас, Верношу, вспомнил. А, есть у него такая фраза, что жизнь делает всех равными, а смерть показывает человеческую феноменальность. То есть только после того, как человек, например, или какое-то явление, или событие уже умерло, тогда будет понятно, насколько оно уникально или не уникальное. Но пока явление или событие живет, оно, что называется, или человек, да, он теряется в общей массе таких же явлений, событий и человека. И только после его смерти становится понятно. Уникален или неукален, человек, явление, событие и так далее. Какой-то какой элемент существующей реальности. Поэтому чтобы проявить некую уникальность, то есть выпуклость, феноменальность этого мира, нужно эту феноменальность умертвить. А это значит, что прекратить его жизненное существование. А жизнь это взаимодействие с другими такими же элементами. Как ученый, для того чтобы посмотреть, как функционирует клетка, он должен прежде всего отделить ее от любых других клеток. И рассматривать не в динамике, а в статике. Чтобы посмотреть, из чего она состоит, ее надо отсечь от любого воздействия внешнего. Вот по сути поток знаний и занимается чем-то. Он выделяет какое-то явление существующего мира, вырывая, можно сказать, его из контекста процесса, начинает его рассматривать под лукой вот, вот, вот так вот всячески. Понятно, вот это состояние, в этом состоянии вы как раз и будете жить до следующего потока. Через медитацию мы его включать не будем. Его включить через медитацию ну, достаточно сложно для вас будет. Мы можем включить какой-то поток, например, обращаясь к своему собственному опыту, но нет абсолютно никакой гарантии, что в вашем опыте есть прикосновение к истинному потоку. знаний. То есть только -то вы учились, чего-то изучали. Это может не являться прикосновением к потоку знаний, это может являться прикосновением к эгрегориальной системе, которая вела вас в свой ритм ритуалистики, говорила: экзамены сдаем зимой и летом, да, все остальное время можете балду гонять. Да, то есть вот такой вот ритм, такой вот ритуал, да. это не то, это не поток знаний. Это процесс получения знаний или сдачи экзаменов, это к потоку знаний может иметь, никакой, иметь никакого отношения. Поток знаний, скорее, это процессы, которыми вы занимались на уровне каузального тела, на уровне четвертого курса, когда разбирали на части свои антикармические программы. А поток любви на том же каузальном курсе больше в степени похож на тему консолидации жизненных путей, когда мы все, вы все соединяли. Вот там два этих потока работали более или менее приближенных к чистому виду. Да? То есть опять же, в данном случае здесь слово поток будет несколько некорректно, потому что это не поток, а потенция потока. То есть если есть импульс потока знаний, да, то есть сама потенция а, знаний, то он включает в себе определенный поток. Какой же поток он включает? Либо поток власти, либо поток удачи. И пропорция при этом здесь будет достаточно четкая. Знание разлагает себя и проявляет в большей степени более широкое русло запустить потоки, это поток власти, 20 процентов потока удачи, соответственно поток любви совершенно обратной пропорции 80 процентов потока удачи является под управлением импульс любви в большей степени включает и 20 процентов потока власти импульс это прикосновение к некой информационной структуре то есть поток знаний это повторяю не сам поток это некое, некое информационное пространство созданное определенными божествами, то есть некими разумами, имеющими специфическую характеристику. И знание мифологии, знание систем божественных проявлений в этом мире говорит о том, что это, как правило, боги космического порядка, боги, творящие цивилизацию или боги-устроители. Они устраивают вселенную, они ею управляют. Поток любви, это напротив, это боги природы, боги, которые работают на соединение всего со всем, и эти импульсы, импульс любви в большей степени будет включать в реальности именно возникновение потока удачи. Потоки, которые пронизывают это пространство, как разные эшелон, как разные течения в океане, Работают на, разное, работают на разное. Вот импульс потока знаний, он заставляет все разделять. То есть, например, соленую воду от пресной, горячую, от холодной. Да, то есть, делая различные эшелоны движения этих потоков. А поток любви напротив, он запускает механизм смешивания этих потоков. Понятное объяснение? Поток знаний, в котором мы сейчас с вами будем находиться, это прикосновение к разуму божеств, которые в большей степени здесь занимаются устройством реальности. И поэтому, конечно, они в большей степени будут проявлять себя потоком власти, но для того, чтобы этот поток власти проявить в большей степени эффектно, нужен еще и поток удачи, поток удачи, который будет помогать просчитывать вот эти вот потоки, просчитывать течение, течение времени, направление времени, чтобы в большей степени эффективнее прокладывать свою власть. Или соответственным образом перераспределить, перераспределять различные творения по различным эшелонам движения. Как, например, каста правителей в большей степени будет двигаться по самому быстрому и скоростному эшелону, да, а каста земледельцев по самому медленному. Как их распределить? Только через поток знаний. Знания, что есть кастры, они должны двигаться в различных потоках времени. А Значит, соответственно, это знание впоследствии даст правила, как люди должны жить, чтобы не выбиваться из своего эшелона. Заповеди, зароки, табу и так далее, и так далее, и так далее. То есть полностью всю систему традиций, которая будет помогать людям удерживаться в своих временных потоках. Это тоже понятно. Соответственно, 20 процентов удачи необходимы для того, чтобы выполнять в большей степени эффективнее эту работу. Человек, живущий и эффективно существующий на потоке удачи, может легко контактировать, более того, даже принадлежать к потоку знания. Но при этом его миссия, его функция ограничивается помощью тому, кто реально обладает властью. И напротив, на потоке любви тот, кто удачлив, здесь в большей степени властен в этом потоке, в большей степени с ним коммуницируем, а тот, кто обладает потоком власти, но при этом импульсно зависит от потоков любви и от богов, которые эти потоки запускают, будет направлять, помогать тем, кто этим потоком удач владеет в большей степени. То есть как мама направляет своего талантливого ребенка, видя, что у него там талант на скрипке, она его пошлет на скрипку, а не на футбол. Да? То есть она проявляет свою правильную власть над ним, чтобы его удача, его природный талант сработали так, как нужно. И напротив, на потоке знаний да, зная, что, например, у женщины муж обладает какой-то властными правами, она будет помогать ему эту власть удержать своей удачей, да, обеспечивая ему быт, давая правильные подсказки, импульсивно как-то предлагая или устраивая ему определенные события, которые ему нужны для потока власти, но при этом при всем никогда не занимая первые роли. Человеку, как правило, это качество дается врожденным. Это не благоприятные качества, они врожденные. Человек либо рождается, инспирированный потоком знания, либо рождается, инспирированный потоком любви, то есть богами природы или богами космическим Соответственно, это натура. Это уже не характер. Да, это натура, которую изменить невозможно. Но вот эта вот натура, она человеческая, да, то есть исти истинный характер, назовем его вот так, натура, она может быть очень сильно замаскирована в течение жизни. Да, человек нарастает масками, какими-то слоями, дополнителями, которые даже самому ему эту натуру делают невидимой, а уж всем окружающим подавляют. То есть мягкая, нежная там женщина может внутри быть крем, кремнем, необычайнейшим, да, и при этом при всем никогда в жизни это не демонстрировать. И в конечном итоге уверовать даже сама себе, что она точно тоже мягкая, белая и пушистая, и свою кремнеподобность не проявлять совсем никак. Но как только сознание входит в импульсный резонанс со своим первоисточником, то есть тем базовым потоком, по которому сознание пришло, сюда душа. Сюда пришла знание или любовь вот эта вот истинная натура она становится очень выпуклой фактически феноменальной и ее невозможно будет уже скрыть ни от себя ни от других и если это поток знаний импульсы способствующие разложению всего совсем то оно очень сильно проявится ничего не принимать на веру докапываться до истины быть въедливым занудливым да, и не щадить чувств человеческих потому что ты мнение другого человека начинаешь выковыривать тупой солдатской ложкой из него. И не потому, что тебе нужно как-то его поднять, унизить, завысить или наоборот ему помочь. Здесь нет принципов милосердия, потому что твоя пробужденная натура возобьет, докопайся до нуля, докопайся до истины, докопайся до основы. Потому что если ты не докопаешься до основы, тебе все будет непонятно. Тебя все будет неинтересно, ты не выполнишь свою мысль. И вот здесь идет пробуждение натуры. Оно произойдет либо на потоке знаний, либо на потоке любви. Обмануть невозможно. Если вы пришли сюда на потоке любви, то сейчас на потоке знаний вы ничего кроме уныния и скуки не почувствуете. Совсем. Вам будет неинтересно вообще. Знаете, как в школе, когда вам заставляли там решать математику, а вам было неинтересно, потому что вы ничего не понимаете в этих задачах. Вам не интересно. Вы Начинаете плеваться желаной бумагой, вертеться на стуле, дергать там за косички соседку и что-то что в этом роде. В общем, чем угодно, только не этим. Но если это поток ваш, то пробуждение дикого интереса к реальности будет тому зеркало очень интересно оказывается ковыряться тупой ложкой в человеческих мозгах. На потоке любви будет эффект обратный. Поток этот я вам включаю сама. Соответственно, медленно, но верно в течение нескольких дней вы будете испытывать несколько странное состояние внутреннего мира. Опять же, это либо скука, граничащая с постоянным желанием поспать и не прикасаться к реальности вообще, либо пробуждение, то есть дикий интерес. И это пробуждение случится у каждого либо на потоке знаний, либо на потоке любви. Благо времени у нас на тот и на другой поток мы уделяем немного, но вполне достаточно, чтобы его почувствовать, и также вполне достаточно, чтобы на нем не погибнуть. В большей степени здесь идет прикосновение к разуму не столько к потоку, да, потоки появляются как вторичный эффект, да, либо поток власти, либо поток удачи, эффекты которых вы уже знаете и моментально подхватите. Либо этот импульс знания, вам потоки выявленные удачи или власти резко открывают, либо безоговорочно закрывают. И вы это тоже почувствуете, потому что закроется поток власти или удачи, ваш базовый поток инструментальный, на котором вы работаете, сразу же пойдет закрытие и денег, и здоровья. Тут даже и слепой все увидит и почувствует. Да? Но в большей степени это состояние внутреннего либо засыпания, либо пробуждение, Потому что на своем импульсе, войдя с ним в резонанс, вы живете, да не на своем умираете. Соответственно. Поток знаний специфичен, и распределяются они относительно друг друга, поток знаний и поток любви 50 на 50. Также распределяется и, и люди, и все явления живые и живые в этом мире, они для чего-то предназначены либо разбирать все до микрон, либо соединять все воедино, чтобы ничего лишнего не оставалось. Очень специфичное состояние сознания дает поток знаний, он идет импульсами, он не идет постоянно. В большей степени связан тот, кто знает стихии, в большей степени связан со стихиями огня и воздуха. Конечно, это мужские качества, мужские качества и мужские стихии. Но никто не говорит, что в женщинах они проявлены быть не могут. Как показывает практика, как раз в последнее время строго наоборот, что-то у нас прям полярность поменялась. женщины носят свои мужские характеристики, а мужчины прямо в воде в земле растворяется. Ну что делать? Что делать? Добираем необходимый опыт. Но наверняка вы слышали про ученых, которые, например, забывают поесть по несколько дней, поспать увлеченные какой-либо идеей, и в сфере опытов своих, да, они, как хорошо было сказано вот об этом эффекте, об этом качестве, любимейшей книги понедельник начинается в субботу, стругацких, да, что когда маги были сильно увлечены своей, своими исследованиями, своей работой, они превращали окружающих матрицев жуков, только потому что ну, вот, вот, так, вот так получалось, да, потому что им мешали, и вот мешать им раз, в этот момент совершенно не надо. И такие, между прочим, исторические случаи тоже были, да, когда ученые, увлеченные каким-то своим изысканием, каким да, в ответ на предложением жены пойти пообедать, достает пистолет, застреливает и застреливает продолжает там заниматься своими теми же делами. Да, бывали такие эпизоды описаны как курьезные, но на самом деле этот курьез как раз и есть очень яркий эффект, эффект проявления чистого потока знаний. Когда человек на импульсе находится в этом потоке, и этот импульс начинает в него входить с гораздо большей частотой, чем во всех остальных людей, то есть он на этом потоке находится сто процентов, он перестает быть человеком, перестает быть человеком, то есть не имея связи с окружающим миром лишаясь милосердия и понимания этого окружающего мира, становится сухим исследователем окружающего пространства. То есть если надо провести ряд опытов через вивисекцию, он их проведет. Вот все знают, вивисекция, препарирование живого существа. Ну это грубо, конечно, да? понятно, что вы не будете ходить со скальпелем по поминскую и препарировать живых существ, но в философском смысле все так оно и будет происходить, то есть не щадить человеческих Чувства. Если тебе нужно докопаться до истины, то ты будешь докапываться всеми возможными путями, а не только толерантными. Да? Вот поток власти он уже подразумевает разноплановость понятий. То есть тебе надо докопаться до сути, но власть, проявляющаяся в окружающем мире, говорит, что этого можно сделать так, так, так, так, так, так, так. Почему? Потому что надо учитывать реальность, иначе реальность тоже тебя учтет, не в самом хорошем смысле. А вот поток знаний, он к такому миру пониманию никакого отношения не имеет. То есть он не будет тратить время на дипломатию. Если что-то нужно, значит, я вам хочу сказать, что поток любви будет делать то же самое, спокойно. Он тоже не будет тратить время на дипломатию, если надо соединить все воедино, он таки соединит и не спросит. Да? Вот здесь приблизительно то же самое. Методы могут быть совершенно различны, но методы здесь не имеют никакого значения. В основном это методом власти то есть проявлением власти, и, но немножечко и методом удачи. Метод удачи тоже нужен для познания, как для склейки собственных, собственного исследования. Например, возьмем тот же пример с женщиной, которая поддерживает своего властного мужчину, и оба они на потоке знания в этом мире, Находится. Они оба занимаются тем, что препарируют этот мир на части. Просто она, 20 удачливая женщина, да, с, с, с, с такой пропорцией, она это делает его руками. Понятно сказал? Его руками. То есть он является ножом, а она рукой. В чьем? В которой находится этот нож. Вот таким образом. Вот. Но как правило, как правило поток знаний 80% случаев он не терпит присутствие рядом с собой еще кого-то. Вот такой вот побочный эффект вы тоже заметите, очень сильно будет хотеться одиночества, потому что любые исследования, они Должны занимать 150 процентов вашего времени, если не больше. А присутствие рядом какого-то другого человека, это всегда отвлекаться на него. Но надо ему хоть немножечко внимания это уделять, правда да? Это действительно очень мало кто может вот в чистом виде поток знаний не любит, когда ему мешают. То есть если он вошел в сознание некоего лица, он говорит, брось все. Жену, детей, привычки, работу, существующую реальность. И займись тем, что принес тебе этот импульс, какую-то пакетную информацию. Да, вот пришло тебе, например, божественное откровение. И это, они говорят тебе, иди и проповедуй. Он бросает, все идет и проповедует. Неважно что, любовь во всем мире, да, или еще что-то, в любом случае какое-то знание, которое еще больше разделяет этот мир часть не объединяет его, а именно разделяет, которая объясняет, что бог хороший, там, я плохой. Разделение? Разделение. Не смешивает эти понятия и говорит всё идти. Нет, не, не, не перепутай. Это добро, это зло, не перепутай. То есть он несет некий пакет информации, но при этом, при всем его внутреннее состояние абсолютной внутренней правоты иначе поступить невозможно. Как вот подвижники, святые там и так далее. Да, вот они получили некое божественное откровение, все встали и пошли у них. Там семеро по лавкам, да, там, родители престарелые, огород не убранный, не, не, не, не, не, не вспаханный, или что там с огородом делают. Они бросают и уходят. Как пример, да, господин Распутин жил себе, жил мужик, попрострига пьяница, жена у него дети, и вдруг у него снизу шло. Иди ка ты, город герой Петроград. И сделай там то дело, для которого ты там сотка. И он бросает все, получает некие дары, то есть специфические особенности сознания, которые позволяют ему лечить, учить со всеми побочными эффектами излишней похотливости, и тем не менее он делает то дело, ради которого он сделал, да, и потом он торжественно удаляет с поля. так это происходит, да, поток знаний, который входит в сознание, он обычно его трансформирует. Но на этом потоке делаются действительно судьбоносные дела, какие-то невероятные открытия, политические решения на горе, или на радость окружающим, не важно, не имеет никакого значения, главное, что жизнь уже не будет, не может быть прежней, она начинает меняться, И меняться существенными, серьезными, резкими переменами, которые естественно всем нижним потоком, они не нравятся, потому что нижние потоки привыкли жить в каком-то своем определенном ритме, а тут получается их ритмика начинает несколько изменяться их направление движения начинает несколько изменяться. То есть это зачинатели процесса. На потоках, на импульсах огня и на потоках воздуха всегда происходят реальные перемены. Это революционное состояние сознания. Неважно, в чем проявляется эта революция – в науке или в культуре или в политике или в общественной жизни. Без разницы в чем. Без разницы.